Секретная военная база Соединенных Штатов Так может кто-то скажет мне, почему меня похитили? Прошу сохранить спокойствие, сэр Вам не удержать, Пресес я все равно запрошу жужжить сюда Вы Пресес Комэнна? Может, пошел нахуй, кто спрашивает? я президент Соединенных Штатов Пошёл нахуй! Вы творили много похоже с меня присосками, мистер Мэн. Э, точно! Но думаю, вы способны делать добро. Думаете, особенно на добро? И что после последней какой-то жопошник почти умер, из окна пытаясь сбить меня с его башни! Понимаю, ведь вы считаете, что ваши присоски могут нести лишь разрушение и страдания. Че? Это ж не весело! Но у вас же интересы сотрудничать с нами. Хм, я слушаю, ну пошел нахуй. Эти фото сделаны в Северной Корее. У нас есть основания полагать, что они строят самую свою мощную ракету. Огромную. И все указывают на то, что удар в скором придется на США. Вы реально думаете, что Северная Корея настолько тупа, чтобы атаковать США? Да. Oh. Мы обнаружили люк, который позволит получить доступ к боеголовке и обезвредить ее. Здесь выходите вы, мистер При. Люк находится довольно высоко, и, честно говоря, построить такую лестницу будет очень дорого. Так, что ж с этого мне? Мы позволим вам в одно свободное использование присосок, для чего вы хотите? Вы уверены, что готовы дать не такую силу? До нас зашли слухи, мистер Соска. Вы можете умереть? Невозможно убить присоска Мэна! Тогда мы договорились. Да, бля, начнём третье мировое! Секретная ракетная база Северной Кореи. Но мы ее нашли, хе Эй, hey, какого хуя ты делаешь? Лезу по твоей ракете с присосками, мудак, что же еще? Почему моя ракета? Почему не твоя ракета? Ты портишь мои планы, разбомбить Америку! Я испорчу все твои планы, которые захочу, смотри как я ухожу! Ты не смей раздражать мою ракету! Нет, нахуй иди! Иди, иди нахуй! на капризы, пельмени баны. У тебя есть хоть одна мысль, с кем ты разговариваешь? Я лидер этой страны, я бог этих людей! Я послушаю твою голову на колесе. Эй, hey, я написал тебе песню! Что? В ней появится что-то вроде... Ты хуйло! А ты хуйло, хуйло, хуйло, хуйло, хуйло, хуйло! Съебался с моей ракетой, сычёжи! Я не могу! Какого хуя нет, иначе ты начнешь войну, чмо! Да ты сам сейчас начинаешь и меня тебя бесит! тебя оправдывает то, что меня наняли американские войска! американская псина о за да теперь реально сбыл не так ли черт возьми да? да теперь ты реально сбежон Похуй! нет буты назад я запускаю ракету! рукету uh ебать -oh. блять блять блять блять блять ебать Может ты и смог пометить мне в этот раз, человек с присёсками. Но ты не остановишь меня в следующий раз, я готова ты хуя?! ТЫ ХОИЛ ТЫ ХОИЛ Хуй Спасибо, Северная Корея, вы ужасные, идете нахуй! Северная Корея сворачивает ядерную программу. Че как мистер без костей? Иисусе, хуликс не ко мне! Мы же не видели твоего последнего падения! Честра, честра! Президентское разрешение, сука, ты мне нихуя не сделаешь! Смотри, как я валю! <связь> <связь>